Надо пойти в компьютерный клуб. Он очень большой. Сколько тут много компов. О, там стоит мощный комп. Ascelera! Ура, кто опять? Что за фигня? Ой, компуктер горит. Надо бежать отсюда. Ascelera! Ура, я выбрался из этого здания, лучше пойду домой. У меня там и так свой комп есть, гудбай.